А Стоп сюда с ним. Наше село. Наше СЕЛО! <свист> Пожалуйста, скажи слово Украины и Мы слишком много потеряли. Кто <свист> хуе, епта, блядь? Я устал слышать эти дленивые призывы, давайте блять освободим, кого вы освободите, я могу встать, а вы сможете, ебло сопливое.